Дорогие гости, сейчас у нас начинается второе отделение концерта. Во втором отделении вы услышите песни и романсы композитора Нелли Хаки на стихи русскоязычных поэтов Латвии. Многие поэты находятся в этом зале. Давайте мы поаплодируем их. И следующая песня «Колыбельная». Стихи Инессы Латышевой исполняет Мария Троц. Не посижу, детских снов узоры повежу, чтобы добавить радости, чтобы добавить сон. Чтобы добавить славности, Нежным тихим взглядом погляжу. Свою на радость на виду, в мир волшебной сказкой уведу, что в добро поверили, что себя проверили. что себя проверить На свою, на радость, на беду Oh,